Проект Альфа Гейм на канале Виталков представляет. Приветствую вас на канале Виталков, канале посвященном разработке компьютерных игр на Unity с использованием языка программирования C-Sharp. Это 19 урок по Юнити, в котором будет реализована возможность использования суперснаряда на основе Particle System. Так называемый суперснаряд будет вылетать при нажатии правой кнопкой мыши или левой кнопки Alt на клавиатуре. Представлять собой он будет большой огненный шар, который не только уничтожает вражеский объект, но и при помощи осколков от взрыва запускает цепную реакцию, уничтожая объекты, которые находятся в зоне поражения. Игровой движок Unity обновился в очередной раз и сейчас я работаю с версией 2017.1.1 F1 Personal. Открыв проект, сделанный в прошлой версии, обнаружились небольшие нестыковки, поэтому перед началом работы над следующим уроком, давайте внесем небольшие коррективы в данный проект. У вражеского корабля Enemy Ship уехала в направо сопло двигателя. Исправить это можно так, откройте Enemy Ship, Engines Enemy, и отключите в Particle System раздел Shape. А также у префабов астероидов игрового объекта Player и корабля Enemy Ship в компоненте Collider снимите флажок из Trigger. Делаем мы это для того, чтобы можно было использовать новую систему суперснаряда. И последнее, что сделаем в подготовительной работе, это у корабля Enemy Ship в скрипте Mover увеличим скорость до 6. На этом все, построим работу следующим образом, создадим супер снаряд, создадим взрыв снаряда, напишем код который реализует управление выстрелом, запустим игру и проверим как она работает. Создание суперснаряда. Суперснаряд будет сделан из объекта Particle System. Добавим его на вкладку Иерархия. И назовем Firebolt. Сделаем ему сброс позиции. Зададим ему следующие настройки. При этом я укажу только те настройки, которые будут изменены. Остальные же останутся по умолчанию. Время анимации. Duration. Единица. Повторение анимации лупинг включено. Свойство привором используется для того, чтобы снаряд появлялся в готовом виде. Включено. Время жизни частицы, как правило, совпадает с временем анимации. старт лифт равно единице. Скорость частицы старт спид равно 2. Размер частицы старт-зайц 0,1. Цвет частицы ⁇ старт Color ⁇ красный. Симуляция скорости частиц ⁇ Simulation Speed 1,5. Emission ⁇ появление частиц. Количество частиц, которые будут появляться каждую секунду ⁇ Rate Over Time ⁇ равно 300. Shape ⁇ это форма. Форма взрыва будет в виде сферы. Shape равно сфер. Радиус, из которого будут появляться частицы, равен 0,1. Collision – это столкновение. Значение Word означает отслеживание столкновения со всеми объектами в игровом мире. Type равно Word. Свойство S&CollisionMessage посылает сообщение о том, что частица с чем-то столкнулась. Именно это свойство и позволяет нам создать цепную реакцию взрывов. Send Collision Message включено. Trails – хвост частицы. Размер частицы влияет на ширину хвоста. Zeiss FX Swiss – отключено. Наследовать родительский цвет частицы мы не будем, поэтому In the Right Particles Color – отключено цвет хвоста во время жизни частицы. Например, если используем градиент от желтого к красному, то хвост частицы появится желтым и в конце плавно перейдет к красному. Поэтому свойство Color Over Lifetime устанавливаем оранжевым. Width Over Trail задает ширину хвоста от начала до конца. With Over Trail ставим в значение 4 цвет хвоста color over trail бордовый и последний раздел renderer задаем материал для частиц свойство материал равно default Peticles. в качестве материала для хвоста используем изображение fx Boltian. то есть свойство trail материал равно fx boltsian Следующее, что необходимо сделать, это привести наш супер снаряд в движение. Для этого добавим на него скрипт мувер со значением скорости 10. Кроме того, добавим на наш суперснаряд снаряд сфер коллайдер и сделаем его триггером. а также добавим компонент RigidBody и отключим в нем гравитацию. На этом создание суперснаряда окончено. Следующим этапом будет создание эффекта взрыва. Добавим объект Particle System и назовем его Mega Explosion. Сделаем ему сброс позиции. Теперь, чтобы он выглядел как взрыв, давайте установим следующее значение для его свойств. Время анимации duration 0,7. Повторение анимации looping отключено. Время жизни частицы, как правило, совпадает с временем анимации. Start lifetime равно 0,7. Скорость частицы star speed равно 10. Размер частицы Star установим от 0,1 до 0,3. Emission – появление частиц. Количество частиц, которые будут появляться каждую секунду, а именно Rate Over Time равно 0. Частотное появление частиц установим в 300. Best Minimum – 300, Max – 300. Shape установим в значение Сфера. Shape равно Сферу. Радиус появления частиц будет равен 0,1. Color Over Lifetime – это изменение цвета частицы во время цикла ее жизни. Создадим градиент от красного желтого. Zeiss Over Lifetime – изменение размера частицы во время цикла ее жизни. Зададим направление сверху вниз. Noise. Шум. Сила равна 0,57. Частота 0,81. Скорость прокрутки 0,82. 2 октавы. Шкала октав равна 4. Количество позиций 8. Collision – Столкновение. Установим значение type равно word. Send collision message включено. Trail – хвост частицы. Время жизни хвоста частицы lifetime 0,20. Ширина хвоста width over trail, равно единице. Рендерер, визуализация. Для материала частиц используем изображение под Blood Mat. Материал под Blood Mat. Для материала хвоста частицы используется изображение под Star Mat. Свойство Trail Materials. После того как взрыв готов, добавим ему звук. Для этого добавьте на него компонент Audio Source и в слот Audio Clip Перетяните звуковой файл Explosion Asteroid. Опишем столкновение суперснаряда и цепную реакцию взрывов. Сохраним проект и откроем файл DestroyByContact. Этот файл обрабатывает события столкновения объектов. Нас интересует метод OnParticleCollision который срабатывает, когда частица Particle System сталкивается с коллайдером какого-либо объекта. Для начала создадим публичную переменную MegaExp, типа GameObject, в значение которой передадим ссылку на префаб взрыва MegaExplosion, префаб которого мы сделаем немного позже. Давайте добавим в скрипт DestroyByContact следующий код и рассмотрим его подробнее. Функция OnParticleCollision обрабатывает столкновение. Если любая частица ParticleSystem столкнулась с объектом, на котором находится этот скрипт, то отрабатывает код внутри функции OnParticleCollision при условии, что в объекте ParticleSystem, который породил частицу, была включена опция Send Collision Message. В теле самой функции мы клонируем префаб взрыва. Затем уничтожаем объект, на котором висит этот скрипт. Допустим, это астероид. Затем уничтожаем клон взрыва после того, как он отработал. Насчитываем очки за уничтожение вражеского объекта. На этом данный файл сохраняем и можем закрыть. Создаем выстрел правой кнопкой мыши. Откроем скрипт PlayerController. В этом скрипте опишем событие, обрабатывающее нажатие правой кнопкой мыши, при нажатии которой будет вылетать супер снаряд. Но для начала откройте Unity и перейдите в раздел Edit, Project Settings, Input. Раскройте раздел Fire 2. В нем описаны различные значения, такие как позитив button равен left alt, alt позитив button равен mouse 1, то есть правая кнопка мыши. Все это означает, что если в коде вы будете использовать конструкцию input getButton в Fire 2, то это будет равнозначно тому, что вы нажимаете левый alt или правую кнопку мыши. В скрипте PlayerController необходимо добавить две публичные переменные. FireRate типа float и SuperShot типа GameObject. В функцию Update добавим и рассмотрим следующий код. Если нажата правая кнопка мыши или левый Alt и значение текущего времени больше времени, когда нам можно стрелять, то в переменную NextFire записываем текущее время, к которому прибавляется значение FireRate, служащее в качестве паузы. В этой строке мы создаем клон префаба супер снаряда, назовем его супершот. И в последней строке это просто звук выстрела. Создание префабов. Итак, у нас есть два particle system объекта, это fire и mega explosion. Сделаем из них префабы. Для этого Fireball перетянем в папку Prefabs и Mega Explosion перетянем в папку Prefabs FX Explosions. Затем в складке Иерархии их можно удалить. На вкладке Иерархия в игровой объект Player, а именно в его компоненте Player Controller, в слот Super Shot перетянем Prefab Firebolt. Это наш суперснаряд, которым наш корабль будет стрелять при нажатии правой кнопкой мыши. Теперь выберите вражеский корабль Enemy Ship и в компонент скрипт Destroy by Contact в слот Mega Exp, перетяните префаб Mega Explosion нашего мегавзрыва. При попадании суперснаряда во вражеский корабль будет отрабатываться событие On Particle Collision, которое активирует мегавзрыв префаба Mega Explosion и последующую цепную реакцию. Остались астероиды, они тоже должны реагировать на попадание в них супер снарядом. Выделим их и перетянем в слот X Prefab Mega Explosion. Отлаживая игру, давайте включим бессмертие для нашего корабля. Для этого в игровом объекте Player снимите флажок у компонента Mesh Collider. Таким образом корабль не будет реагировать на столкновение и попадание в него пули. Запустим игру и протестируем работу супер -снарядом. На этом данный урок я буду заканчивать. И если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Больше лайков, больше мотивации делать еще уроки. Всего хорошего.